приветствую мои дорогие с вами снова Юрий Пузыревский, и мы проводим долгожданный прямой эфир который будет посвящен теме самооценка и сразу хочу ответить на один очень важный вопрос который всегда задают на всех прямых трансляциях будет ли запись запись будет я надеюсь что мы уже в этом эфире не будем больше к этому вопросу возвращаться приветствую всех дайте обратную связь как меня видно и как меня слышно давайте убедимся в том что у нас с технической стороны все в порядке и будем начинать наш прямой эфир на тему, которую на самом деле многие долго ждали. Долго ждали. Поэтому жду. Так, привет из Истры. Привет, привет, привет, привет. Рад видеть всех, кто у нас сегодня присутствует на прямом эфире. Сегодня будем... Привет из Нью-Йорка. Привет, Надя. Приветствую. Рад видеть. Хорошо. Хорошо. Трансляция подтягивается хорошо. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо, напишите пока о вашем общем состоянии и самочувствии, и будем начинать нашу прямую трансляцию. Здравствуйте, все хорошо. Отлично. Я рад, что у вас все хорошо, и я рад, что у нас все хорошо, что у нас все хорошо с прямой трансляцией, с прямым эфиром. Что вы меня видите, что вы меня слышите и приветствуете друг друга. Давайте друг друга поприветствуем плюсиками в чат и будем начинать. Насколько я понял, насколько я понял, что тема о самооценке волнует многих, как я это понял, потому что мы, во-первых, об этом разговаривали на предыдущих эфирах, а во-вторых, у нас был в нашем сообществе пост, где вы даже писали вопросы и много поставили лайков, за что вам отдельное спасибо. Средний, добрый вечер. Добрый вечер. Из Красноярского края привет. Все хорошо, хорошо. Да, поприветствуйте друг друга плюсиками. Эти плюсики не для меня, а эти плюсики для вас. Поставьте столько плюсиков, сколько считаете нужным, для того, чтобы поприветствовать всех зрителей нашего прямого эфира. Ура! Вижу, плюсики пошли. И тогда будем начинать. Давайте начнем с базы. С базы начинать обязательно важно, чтобы иметь какую-то общий... Какие-то общие координаты и понимать, что мы говорим об одном и том же. Что мы говорим об одном и том же. Ура, запись будет. Да, запись будет. Запись будет. Давайте еще раз скажу. Запись будет. Запись останется. Не будем больше отвлекаться на этот вопрос. Давайте так. Напишите, пожалуйста, в чате, что вы понимаете под самим словом под самим термином под самим понятием самооценка что для вас самооценка что это такое как вы это понимаете потому что в этим в этом определении многие люди знают что у них самооценка занижена или завышена чаще занижена они так считают но тем не менее очень важно определиться в терминах и в понятиях поэтому давайте такой интерактив устроим, где я с вами общаюсь, задаю вам вопросы, вы на них отвечаете, или вы мне задаете вопросы, я на них отвечаю. Опора на свое мнение. Да, в какой-то степени, какой степени то, что вы написали справедливо. В какой-то степени то, что вы написали действительно справедливо. Так, принимать себя. Принимать себя, как это связано с самооценкой? оценка нами нас самих. Да, вот самое такое, скажем, объективное определение дала Надя, что это то, как мы сами себя оцениваем. Но очень важный момент. Очень важный момент в том, что как мы себя оцениваем в чем. И мы оцениваем себя во внешности, в наших взаимоотношениях, в нашей какой-то успешности, в наших каких-то поступках. И, соответственно, исходя из этого, мы можем сделать первый вывод. Первый вывод, что самооценка может быть у нас как общая, да? как общая так и частная. То есть мы можем сами оценивать какую-то свою область, своей же собственной личности вот так сложно сказал, но тем не менее это действительно так. То есть самооценка можно подразделить на три неких подвида. Первый – это общая самооценка, как я в целом себя оцениваю. Вторая, второй вид – это частная самооценка, это как я себя оцениваю в какой-то из сфер жизни. И есть еще самооценка ситуативная, как я себя оцениваю в какой-то конкретной ситуации. Вот у меня, допустим, сейчас может быть ситуативная самооценка, о том, как я веду прямой эфир. Хорошо я веду, нехорошо я веду, нравлюсь я себе в этот момент, не нравлюсь. То есть конкретную ситуацию я могу оценивать. Могу оценивать какую-то свою сферу жизни, ну, допустим, карьерную часть своей жизни. Да? Насколько я в своей карьере, в своей профессии, в своей специализации, Успешен, неуспешен, ну и так далее. да, То есть есть какие-то обязательные критерии. А можно еще говорить об общем, да? то есть как я в целом себя оцениваю. Это и конкретные ситуации, и конкретные сферы жизни, и вообще какой я в целом сам есть. То же самое происходит и у вас на самом деле. Итак, мои дорогие, и второй, самый важный вывод. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Если вы копаете тему самооценки, чтобы у вас не было путаницы, нету никаких видов самооценки есть два вида самооценки первый вид самооценки это адекватная до да, адекватная самооценка где я адекватно сам себя оцениваю что это значит адекватная самооценка она отражает ту действительность которая есть да то есть э, те реальные качества которые у вас есть те реальные ваши способности которые у вас есть та реальная внешность которая у вас есть то есть э, эта оценка, она такая более объективная самооценка. Мы сейчас говорим про адекватную самооценку. Человек с адекватной самооценкой, он правильно оценивает свои возможности. Он адекватно их оценивает. Что это значит? Он оценивает свои желания и свои способности. Он адекватно ставит цели. Он не ставит слишком большие цели, и он не ставит слишком маленькие цели. То есть он находится в неком таком серединном балансе. Эти цели для него реалистичны, и он их в состоянии достичь, если говорить о целеполагании. Также человек с адекватной самооценкой, он способен критически посмотреть на себя со стороны. То есть вот если мы говорим терминами NLP, человек может стать в третью позицию, диссоциироваться о себе, от себя и дать себе адекватную оценку. И третья, как раз-таки раз третья позиция в нейролингвистическом программировании, если мы рассматриваем модель трехпозиционного описания реальности, она на самом деле помогает нам нашу самооценку привести в адекватную, какую-то измеримую величину. Вот это очень важно понимать что когда мы пользуемся этими техниками нейролингвистического программирования, мы тоже в том числе работаем над своей самооценкой. Также э, человек с адекватной самооценкой, он старается предвидеть результаты своих поступков и своих действий. Что еще важно знать про людей, у которых самооценка адекватна. У кого самооценка адекватна, тот человек... На самом деле, как он поступает? Он его для него важны окружающие люди. Для человека с адекватной самооценкой важны окружающие люди. Но он способен критически относиться к их обратной связи и оценивать адекватно то, что ему говорят. Вот это прям очень важно. То есть он больше опирается на свою какую-то внутреннюю шкалу, которая ему помогает и подсказывает, что он адекватен или неадекватен. Понятно ли на данный момент то, о чем я рассказываю? Так, так, самооценка. Это какой я? Это как вы сами себя оцениваете. Смотрите, даже... Самооценка, вот мы номинализируем на самом деле, мы придаем слову «самооценка» какой-то законченный, какую какую-то законченность, то есть как будто это результат. Вот как будто нам кто-то раздал. Вот тебе завышенная самооценка, вот тебе заниженная, вот тебе адекватная. А это процесс. Вот самооценка, в моем понимании, во всяком случае, это процесс. И мы этим процессом занимаемся постоянно. Постоянно сами себя оцениваем. В этом нет ничего плохого, нет ничего хорошего. Это просто как есть. Поэтому отсюда у нас и появился этот термин. Свой уровень по отношению к другим. Вот не согласен. Свой уровень по отношению к другим ⁇ это мы себя сравниваем. А когда мы сами себя оцениваем, мы оцениваем именно себя. Вот запомните, в самооценке нету других. В самооценке есть мы сами. Вы сейчас будете понимать, о чем я говорю. Удовлетворение собой и своими поступками. В какой-то степени да. В какой-то степени я с вами соглашусь, Светлана Степаненко. Хорошо. Давайте теперь поговорим... Про первую самооценку, про адекватную, мы уже поговорили. Также существует самооценка неадекватная, либо искаженная. Ну, разные термины, потому что многие ученые этим занимались. Поэтому может быть небольшая путаница в терминах, но тем не менее. Неадекватная, либо искаженная. Выбирайте себе любую, которая вам нравится. И уже неадекватная самооценка, она подразделяется на два вида. Первый вид это заниженная самооценка а второй вид — это завышенная самооценка. И давайте немного поразбираемся какое-то время, как ведет себя человек с заниженной самооценкой и как ведет себя человек с самооценкой завышенной. Человек с заниженной самооценкой, он, как правило, достаточно нерешителен и достаточно осторожен. Почему так происходит? Потому что он сам себя оценивает, он сам свои возможности оценивает несколько ниже, чем они есть на самом деле. Человек же с завышенной самооценкой ведет себя немного по-другому. Он очень высоко оценивает свои возможности, и очень часто из-за этой высокой оценки своих возможностей он а, может, ну скажем так не подрассчитывать свои силы на какие-то задачи. Вот человек с завышенной оценкой, самооценкой обычно ставит, как правило, нереалистичные цели. И потом он также может словить какое-то негативное состояние, когда эти цели не будут достигнуты. Но, как правило, человек, у которого завышена самооценка, он точно так же, как и человек, у которого занижена самооценка, не совсем адекватно оценивает свои возможности, способности и свои навыки. Понятно ли то, о чем я на данный момент рассказываю? Дай, давайте мне, друзья, обратную связь. Так, у человека с заниженной самооценкой, у него есть зависимость от мнения окружающих, и человек с заниженной самооценкой, он как бы ищет какого-то постоянного подтверждения в своей хорошести. То есть он сознательно или несознательно оценивает себя ниже своих возможностей, но так как оценивать себя ниже своих возможностей, а нам хочется иметь результаты, нам хочется достигать целей, нам хочется, чтобы наше я было таким, каким мы его хотим видеть, но по факту получается, что мы его видим немного не таким, и человек с заниженной самооценкой э, очень часто недооценивает себя и ищет способ компенсировать вот это вот неадекватное со знаком минус оценивание самого себя в других. То есть он как будто ищет какой-то компенсации. Человек же с завышенной самооценкой, он очень плохо воспринимает критику и очень плохо воспринимает чужое мнение, если это мнение не совпадает с его собственным. Да? человек с завышенной самооценкой он ну, как бы перерасчитывает перерасчитывает он слишком как бы уверен в своей правоте давайте если упрощать скажем так дорогие друзья пишите свои соображения и пишите свои мысли по поводу того что я вам сейчас рассказываю смотрите что еще очень важно знать о поведении Нарцисс не обязательно нарцисс. Да, у многих нарциссов самооценка страдает. И в ту, и в другую сторону. У нарцисса может быть и завышенная самооценка, может быть и заниженная. Мы сейчас разбираемся конкретно в терминах именно самооценки. Мы сейчас не будем заниматься какой-то присваиванием какой-то типологии. Да? Мы сейчас просто говорим о всех людях. Вы сейчас просто обращаете внимание и так далее. Здравствуйте, понятно и очень интересно. Хорошо, хорошо, тогда идем дальше. Хорошо, тогда идем дальше. Так, люди с заниженной самооценкой часто очень исп испытывают комплекс неполноценности. да. То есть у человека с заниженной самооценкой есть такое внутреннее самоощущение, что он какой-то, давайте простыми словами скажу, вот недо. Вот можете перечислить там любые свои идентичности, любые свои профессии, там не знаю. Ну давайте я на своем примере. Если бы у меня была самооценка заниженная, я бы считал себя не до тренером, я бы считал себя там не до блогером, я бы считал себя не до папой, не до мамой, не до мамой, не до мужем, ну и кем-то не до. То есть вот, вот этот комплекс неполноценности, как будто мы считаем, что мы всегда вот Чуть-чуть вот мы не дотягиваем до чего-то. Вот это такая история. И в связи с этим комплексом у человека с заниженной самооценкой у него очень высока степень ранимости. Вот человека, человека с заниженной самооценкой очень легко в сравнении с человеком с адекватной самооценкой и в сравнении с человеком с завышенной самооценкой его достаточно легко обидеть. Он обидчивый и он ранимый. Обращайте на это внимание. Человек же с завышенной самооценкой достаточно независим, но он независим как будто подчеркнуто. Он как будто специально, вот здесь у меня приходит на ум пример, что это вот как подростки, когда у них идет период сепарации от родителей, они демонстративно показывают, вот, что они не такие, что они делают как будто все наперекор. Вот если вы знаете такого человека, у него скорее всего самооценка завышена, то есть у него присутствует демонстративность в его поведении, и где-то в какой-то степени даже он ведет себя высокомерно. Это говорит, что человек неадекватно себя оценивает, но уже в полюс завышенной самооценки. Хорошо, друзья, читаю чат и дальше продолжаю рассказывать. Так, самооценка может и быть не самооценкой, а родительской в виде самооценки. В родительском эго-состоянии обычно происходит. По-разному бывает, да, соглашусь. У меня недавно была подруга, которая постоянно мне передавала сплетни обо мне и... Трудно было удержать адекватную самооценку, но я старалась над этим работать и смогла порвать с ней отношения. Круто, это про меня пишут, про ощущение себя как недо, да, да и про меня. Так, не бывает завышенной самооценки, это лишь декомпенсация низкой. Это ваше мнение, очень здорово, было бы интересно на чем основ... понять, на чем основано ваше мнение. У меня тоже много своих мнений, но я все-таки стараюсь строить свое повествование на общих каких-то академических трудах. У меня есть тоже такие подруги, это очень тяжело пережить. Так, спасибо за ваши комментарии. Хорошо, идем дальше. Дорогие мои, как еще себя ведет человек с заниженной самооценкой? Человек с заниженной самооценкой, он достаточно требователен к себе. Ну, понимаете, наверное, почему это происходит? Потому что он всегда чувствует себя недо, он всегда оценивает свои результаты как он их как бы преуменьшает. Вот у человека что-то получилось, нормально, адекватно получилось, да, но он считает, что это не очень хорошо получилось, и таким образом он э, становится очень требовательным к себе, и за счет этого, как следствие, он становится еще и требовательным к окружающим людям. И это тоже очень важно обращать на это внимание. В свою очередь, э, Человек с завышенной самооценкой обычно обвиняет других людей во всех приятностях и неприятностях, скорее в неприятностях. То есть если происходит какая-то неудача или проблема, человек с завышенной самооценкой чаще обвиняет других людей и старается переложить на них вину. Очень важный момент очень важный момент про людей с заниженной самооценкой. Несмотря на то, что я сказал выше, у люди, у которых самооценка занижена, они периодически пытаются доказать свою крутизну. Вот периодически им хочется доказать свою крутизну, и они как бы совершают не вполне адекватные поступки. Ну вот не вполне адекватные поступки. И дальше я вам задам один вопрос. Вот человек с завышенной самооценкой часто отличается тем, что у него демонстративное поведение. И он очень любит делать такие поступки, которые, ну, как у нас говорят в простонародье, на показ. И вот у меня к вам вопрос. Давайте вот вы сейчас на него ответите. А вот хейтеры, это люди с какой самооценкой? С завышенной или с заниженной? Понятно, что это точно не люди с адекватной самооценкой. После измены мужа четыре года не могу поднять самооценка. Юрий, у вас классный контент. Супер, спасибо. Завышенная самооценка это защитный механизм, чтобы спрятать свою заниженную самооценку. Очень здорово. Марина, еще раз к вам вопрос откуда у вас это утверждение и у меня такое ощущение что сейчас вы будете весь эфир нам доказывать что доказывать свое мнение что завышенная самооценка это защитный механизм от заниженной самооценки очень круто если я с вами соглашусь надеюсь вы перестанете гнуть эту линию я с вами согласен в каких-то случаях это высказывание справедливо здесь надо разбираться сегодня услышала фразу то что я имею и есть моя цель моя жизнь никогда не будет прежней хейтеры наверное заниженный заниженная конечно хорошо приветствую всех кто присоединился давайте еще пообсуждаем жду еще ваших мнений хейтеры это заниженная самооценка или завышенная как вы считаете параллельно можете мне дать обратную связь как вы по энергии по настроению потому что мы сейчас разберем не только теорию мы сейчас разберем общие вещи а потом будем работать в сторону улучшения э, своей самооценки и у меня здесь есть одно внутреннее противоречие я вам тоже задам этот вопрос думаю бывает по-разному это я хейтерах. да вот я увидел верный ответ на самом деле, хейтеры могут быть как из завышенной самооценкой, так и из заниженной. Но так как мы э, встречаемся чаще всего с хейтом в интернете, мы по факту этих людей не видим и не знаем. То есть, если бы мы э, знали, что вот, допустим, этот человек там под ником X э, постоянно пытается показать свою правоту и пытается постоянно доказать свое какое-то превосходство, да, то, скорее всего, мы бы смогли... Э, Сделать предположение, что этот человек с самооценкой завышенный. А есть другие люди, которые с заниженной самооценкой, но они очень часто пытаются сделать какой-то неадекватный поступок, чтобы каким-то образом компенсировать и доказать себе же самому свою крутизну. Да? И мы, по большому счету, в интернете не можем, не зная человека, не видя его, дать какую-то какое-то определение, вот это он из завышенной самооценки говорит или из заниженной, то есть может быть и так и иначе, то есть вот два высказывания на самом деле очень э, часто справедливо. Возможно в интернете, ну я не видел таких исследований, возможно в интернете из-за безнаказанности люди с заниженной самооценкой пытаются доказать свою крутизну чаще, как правило, под э, скрытыми никами, под какими-то, не знаю, с э, фотографией котика на аватарке, ну и так далее. Э, скорее, я здесь склоня... буду склоняться, если человек под своим именем что-то пишет такое вот прям хейтерское, доказывая свою какую-то правоту, значимость, то, скорее всего, это будет человек с завышенной самооценкой. Причем, если у него нормальные там соцсети, то есть реально понятно, то есть он этого не стесняется, что это он, и он так себя ведет. А вот если человечек будет у нас с какой-нибудь левой аватарочкой и под каким-нибудь псевдонимом китя-кошечка или что-нибудь в этом роде, то, скорее всего, этот человек будет с заниженной самооценкой. Вот, знаете, надо объяснять, до тех пор, пока сам не поймешь. И сейчас я благодаря вам понял сам этот инсайт. Буду наблюдать за этим выводом, посмотрю, как это в действительности работает. Так, цель хейтера — занизить человека, чтобы почувствовать себя лучше, как-то возвыситься. Да, но возвышаться может человек с завышенной самооценкой. Он и так, по определению, постоянно старается... Ну, он и так себя считает. Понимаете, вот человек с завышенной самооценкой, он и так себя считает намного более высоким, чем другой. А Человек с заниженной самооценкой, он знает, точнее, он считает, что он как бы ниже, но за счет того, что он хейтит, он пытается вот эту свою самооценку поднять. Вот как раз-таки справедливое высказывание о том, как вы, Марина, говорили, что как вы выразились интересно, что завышенная самооценка это защитный механизм, чтобы спрятать свою заниженную. Вот в этом случае я с вами соглашусь. Прям очень даже соглашусь. Так, хейтер. Так, хейтер кидает вину на других. Что у него? ничего нет спасибо за внимание к моим комментариям я стараюсь ко всем комментариям относиться внимательно если комментарии достаточно адекватно хорошо друзья мы немного разобрались мы немного разобрались как себя ведет человек завышенный и заниженный давайте сейчас я вам приведу прям вот смотрите обращайте внимание на экран я вам сейчас вывожу ну, такую сводную таблицу, где вверху у нас завышенная, заниженная, адекватная и завышенная самооценка, и это, ну, можете сказать, можно сказать, что это внутренний диалог, и как думает, и как сам себя оценивает человек с одной, с другой, с третьей самооценкой. Здесь пример, как человек готовится к переговорам, человек, который готовится к переговорам, если у него заниженная самооценка, он обычно себе говорит «Я ничего не знаю, у меня недостаточно времени на подготовку». Знакомо такое? Вот, кто словил себя на таких мыслях, смотрите, условия, задачи очень простые. Человеку нужно подготовиться к каким-то переговорам. Вот с заниженной самооценкой человек будет думать так «Я ничего не знаю, у меня недостаточно времени, я не знаю, что сказать», ну и так далее. Человек с адекватной самооценкой будет говорить так я хорошо подготовился, то есть он уделяет время на подготовку. Человек с адекватной самооценкой будет готовиться. То есть он знает, что он может ошибиться, но он и не будет принижать ну, уровень своей образованности, скажем так, экспертизы своей. И человек с завышенной самооценкой будет рассуждать так. Я хорошо все знаю, зачем мне терять время на подготовку, смысл терять время? Какие еще происходят мысли у человека, который готовится к переговорам? Человек с заниженной самооценкой, да, это уже о себе, он думает, я никому не понравлюсь и не смогу завязать общение, да, это вот про коммуникабельность, я никому не понравлюсь, ну, это следствие того, что он, как правило, наверное, и сам себе не нравится и не смогу завязать общение, здесь он принижает свою способность. Он изначально уже идет с такими мыслями, и так он готовится. Человек с адекватной самооценкой рассуждает несколько по-иному. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы наладить общение с этими людьми». Да? То есть он ставит себе нормальную задачу, он не самоуверен, он не говорит, что я там 100% сделаю то, что мне нужно но у него есть цель, и он дает сам себе установку, что я сделаю все возможное, что от меня зависит. Да, Кстати, вот во многом нас при супозиции NLP обучают адекватной самооценке. Нет побед и поражений, есть обратная связь. Да? В NLP вот нам помогает такая присуппозиция, в том числе и готовиться к переговорам. Ну и человек с завышенной самооценкой будет судить так. «Пусть они любят меня, они должны постараться наладить со мной» они должны постараться со мной поладить. Вот, три, вот одна и та же ситуация, вот одни и те же, точнее, один и тот же уровень суждений о каких-то вопросах, которые предстоят человеку, предстоит человеку решать на будущих переговорах. По поводу вопросов. Человек с заниженной самооценкой говорит, я не смогу ответить на вопросы, и он здесь сомневается в своих знаниях. То есть он говорит, я не смогу отвечать на вопросы, сам себе говорит, и э, я слишком мало знаю. Ну вот так он оценивает уровень своих знаний. Человек с адекватной самооценкой, он понимает, что он может всего не знать, но он себе говорит следующую установку, что я э, выслушаю все вопросы и постараюсь на них ответить, да, как и в предыдущем примере, да, я сделаю все возможное, я буду стараться. Это человек с адекватной самооценкой. Ну и человек с завышенной самооценкой говорит следующее. Я отвечу на пару общих вопросов, а дальше пусть думают сами. То есть такая высокомерная позиция по отношению к другим и высокомерная пози... и слишком уверенная позиция по отношению к своим знаниям. Вот здесь вот такой момент. Так, <клышленный> что касаемо ситуации, если вдруг на переговорах окажется так, что... Человек не сможет ответить на какой-то вопрос. Человек с заниженной самооценкой будет считать это провалом. Человек с адекватной самооценкой будет считать несколько по-иному. Он будет говорить ничего страшного, если у меня не будет ответов на какие-то вопросы. Да? Это подразумевается из того, что ну, все знать невозможно. То есть он считает, что это ничего страшного. То есть это нормально, не знать ответы на все вопросы. И человек с завышенной самооценкой считает что он эксперт и он все знает и даже если он не знает ответ на какой-то вопрос он будет все равно делать вид что он знает и будет отвечать какую-то пургу как правило это заметно но для него он будет для него самого он будет считать что все идет по плану все идет как надо ну и по поводу полезности по поводу полезности, по поводу понравится, не понравится, моя речь, я в целом, мое предложение. Человек с заниженной самооценкой, как правило, идет в переговоры с установкой, что это никому не будет нравиться. Человек с адекватной самооценкой понимает, что будут люди, которым то, что он говорит и как он говорит и что он предлагает, будут люди, которые этим заинтересованы, а будут люди, которые этим не заинтересованы. И он к этому относится как бы нормально, что будут, будет часть людей тех и часть людей тех. И человек с завышенной самооценкой будет считать, что то, что он предлагает, должно понравиться всем. И вот у меня к вам вопрос, очень интересный вопрос на самом деле, мои дорогие. Сейчас открою ваши комментарии снова так-так-так-так-так-так чистенько требует себя такого этакого, видимо, компенсировать свою неверность цель хейтера занизить человека, чтобы почувствовать себя так это мы уже ответили а если сам себе хейтер, то как от этого избавиться? а это как раз таки мы сегодня об этом поговорим это ваш внутренний критик заниженная самооценка очень часто и очень сильно связана с внутренним критиком с которым мы сегодня тоже поработаем и сегодня пообщаемся Интересно, я бываю во всех трех состояниях. Очень круто. И я в начале эфира говорил, что есть у нас самооценка общая, есть у нас самооценка частная, а есть у нас самооценка ситуативная да, то есть, условно говоря, самооценку мы можем подразделить на три таких подвида. Теперь, мои дорогие, вот. Исходя из того, что вы сейчас прослушали из этой части той информации, которую мы уже изучили, да, я сейчас по большому счету де делился с вами теорией, где-то я задал, задавал вам вопросы, но я по большому счету описывал, как это происходит и как это работает вообще. И у меня к вам вопрос. Я когда готовился к эфиру, я тоже проводил такое мини-микро-микроисследование, и знаете какие интересные данные я нашел а данные эти заключаются в том что запрос запрос как поднять самооценку либо как повысить самооценку люди в ютубе своими пальчиками вводят знаете сколько раз 28 116 раз запомните около 30 тысяч раз в месяц разные люди в поисковую строку YouTube а забивают запрос как поднять самооценку либо как повысить самооценку. А вот если мы с вами уже разобрались, что и заниженная самооценка и завышенная самооценка, они относятся к самооценке неадекватной либо искаженной. И как с заниженной самооценкой было бы хорошо работать, чтобы довести ее до уровня адекватности, так и с завышенной самооценкой было бы хорошо работать, чтобы довести ее до уровня адекватности так вот у меня к вам вопрос как вы думаете сколько запросов сколько раз вводят люди в запрос как понизить самооценку как повысить самооценку около 30 тысяч раз в месяц люди интересуются этим вопросом а как понизить самооценку вот я хочу чтобы вы мне дали ответ ваше предположение сколько раз в месяц в Ютубе люди забивают подобный вопрос, запрос. Это очень важно. Я пока попью водички, почитаю ваши комментарии и буду ждать от вас обратной связи. Так, Надя, вообще не вводят. Да как понять, если бывает иногда эти три состояния. Разберетесь, Ольга. Сейчас я вам поясню, Анна. Ни одного, ни сколько. Пока вы пишете, попробуйте написать в цифрах. Я вам сделаю подсказку, что это больше, чем ни сколько. Все-таки вводят этот запрос. Отвечаю на вопрос Анны. Если бывает иногда все три состояния. Объясняю. Возвращайтесь обратно к тому, о чем я рассказывал изначально. Есть общая самооценка. Есть... Частная самооценка, а есть ситуативная. Мы можем иметь общую самооценку, к примеру, адекватной. У нас сейчас будет упражнение, вы его проделаете и сможете сделать кое-какие выводы. А есть частная самооценка, где мы оцениваем какую-то сферу жизни своей. Ну, допустим, во внешности я такой-то и там у меня может быть здоровая самооценка или адекватная. А вот в профессиональной сфере я могу, могу себя считать, там, недооценивать либо переоценивать. А вот, допустим, в контексте личностных отношений, там, коммуникации или коммуникабельности, я могу иметь тоже здоровую, адекватную самооценку. И точно так же там, в, в плане целеполагания я могу считать, ну, себя неадекватно оценивать. То есть, вот отвечая на ваш вопрос, Анна, вам нужно разобраться, где и в какой сфере у вас самооценка либо завышенная, либо заниженная. Потому что у вас сейчас пока это все перемешалось. Вы как будто всех, во всех трех состояниях бываете. Вам сейчас так кажется. Вот если сейчас начнете наводить порядок, то разберетесь. Так, 5000, а что такие есть? Так, вот смотрите, Светлана пишет, что такие, так, 5, наверное, ищут, как занизить кому-то. Ага. Ну, на самом деле, друзья, как понизить самооценку, 2215 запросов. То есть, больше, чем в 10 раз, намного больше, чем в 10 раз, на самом деле. Там, наверное, ладно, не буду сейчас считать, но больше, чем в 10 раз, меньше таких поисковых запросов. И как вы думаете, почему так? как вы думаете почему это на самом деле так у меня есть на этот счет свое соображение но я хочу услышать вашу обратную связь спасибо на треугольник карпана похоже ну ладно треугольник пишется через букву е это я так на всякий случай вообще не похоже вообще не об этом и вообще другая совершенно история Итак, друзья, как вы думаете, почему на самом деле так? Почему такая большая разбежка? Почему намного больше людей ищут способы повысить свою самооценку и намного меньше людей ищут способы свою самооценку понизить? Хотя мы уже с вами разобрались, что и заниженная, и завышенная самооценка является самооценкой неадекватной или искаженной. И, и там, и там есть свои нюансы, почему нам та или иная самооценка может мешать жить. Ведь человек с завышенной самооценкой, он тоже имеет очень много, ну, скажем так, обломов в жизни. Он очень часто ставит неадекватные цели, потом их не достигает, и потом у него могут быть совершенно разные проблемы. Или он ведет себя очень высокомерно, может иметь проблемы со взаимоотношениями. Ну, допустим, человек с заниженной самооценкой достаточно скромный, стеснительный, ну и так далее по списку, а человек с завышенной самооценкой, он очень такой вычурный и высокомерный. И, и это проблема, и эта проблема. Но почему на ваш... На ваш счет, по вашему мнению, как вы думаете, почему люди с завышенной самооценкой не ищут способ, как ее занизить? Завышенная оценка меньше беспокоит, может, ближе к проработке. Елена, давайте я вам скажу так. Это мой эфир. Я его строю таким образом, как мне хочется. И я здесь управляю процессом. И если я вижу, что мне нужно что-то рассказать, я это рассказываю. Если к проработке, давайте, оплачивайте личную консультацию и будем сразу работать. Ничего вам рассказывать не буду, будем сразу-сразу все делать. Хорошо, боятся упасть в своих глазах, Завыши... завышенные не страдают. Завышенные страдают, ну просто они скорее всего не знают, что они страдают, вот мое мнение. Потому что таких людей меньше. Нет, таких людей не меньше и не больше, разных людей по-разному. Зачем кому-то понижать себе самооценку? Вот смотрите, а вот тот, кто задается вопросом, зачем кому-то себе самооценку понижать, тот, скорее всего, имеет заниженную самооценку. Потому что этому человеку его заниженная самооценка... Настолько мешает жить, он настолько от нее устал, и он, конечно же, смотрит не на тех, у кого самооценка адекватная, а на тех, у кого самооценка очень сильно отличается. Ему кажется, «Во, вот этот человек с завышенной самооценкой, вот этот человек себя ведет, вот этот человек себя чувствует хорошо, уверенно там. На самом деле, между уверенностью и самоуверенностью есть большая разница. Я думаю, вы с этим согласитесь. Вдумайтесь в эти слова. Есть уверенность, где человек спокоен и уверен в себе, спокойно идет к своей цели, адекватно оценивает, оценивает свои возможности. А есть человек самоуверенный, который говорит: "Да я сейчас вот сейчас я вот это вот вот это вот сделаю", а потом лажает. Вы не считаете, что это тоже проблема? Так, так. Сложнее признать. Да. Вот Ольга правильно говорит. На самом деле, друзья, во-первых, сложнее об этом задуматься и сложнее об этом признаться самому себе. Потому что этот человек, у которого завышена самооценка, он как бы считает себя в большинстве случаев во всем правым, И это придает свой отпечаток. А человек, который имеет заниженную самооценку, он больше склонен порефлексировать и больше склонен порассуждать и поискать информацию, как это исправить. Для начала нужно понять, что она завышена. Да, да, да. Да, они э, иначе объясняют себе неудачи и переносят ответственность наружу. Совершенно верно, совершенно верно. Хорошо, друзья, как вы по энергии, как себя чувствуете? Давайте еще один слайд небольшой вам покажу, и потом уже будем переходить непосредственно к упражнению. У меня для вас есть интересное упражнение. Несколько упражнений сегодня у меня для вас есть. Так, включаю вам слайд. На этом слайде отображено, как люди с разным уровнем самооценки подходит к общению вверху человек у которого самооценка завышена он во время общения он настаивает на своих правах то есть он смотрит на других как бы сверху вниз я звезда а ты не знаю облачко вот я звезда я высоко свечу а ты вот облачко они вот так подходят к общению у человека, у которого самооценка здоровая или адекватная, он строит взаимоотношения. То есть он всегда общается на равных и выстраивает взаимоотношения. И человек, у которого самооценка занижена, он смотрит на других как бы снизу. Он завоевывает симпатию, может быть где-то заискивает, заигрывает. И это три ключевых отличия, как разные люди с разным уровнем самооценки на самом деле э подходят к процессу общения с другими это очень важно это очень важно эфир бодрит я надеюсь что благодаря этому эфиру ваша самооценка растет но не взлетает до небес а приходит в норму это очень важно понимать и осознавать хорошо хорошо хорошо Друзья, что мы будем сейчас делать? Сейчас будем делать упражнение. Упражнение заключается в том, что вам нужно будет взять листик и ручку, и я вам продиктую несколько аспектов вашей жизни, и вам в этих фразах, в этих аспектах нужно дать будет себе характеристики, все, каким вы себя считаете. И начинать мы будем, мои хорошие, с внешности. Начинать мы будем с внешности. То есть, вы описываете вот свою внешность. Лицо, рост, вес, цвет кожи, качество кожи, одежду, волосы. То есть вот как вы выглядите. И начинайте описывать. Начинайте описывать, просто, просто пишите вот пишите слово внешность. Ставьте тире и описывайте давайте характеристики лицо глаза уши волосы одежда пальцы ногти туловище поясница живот форма тела вес вот все что связано конкретно вашего внешнего вида здесь прям записываем Давайте, знаете, как сделаем? Друзья, мы сделаем несколько по-иному. Мы сделаем несколько по-иному. Я сейчас объясню на словах, о чем я говорю. Я сейчас словами проговорю. Потом вам поставлю слайд и сам отдохну 5 минут, пока вы будете проделывать это упражнение и записывать. Давайте договоримся так. Дальше. Что мы еще пишем? Какие характеристики? Отношение к другим людям. Как вы относитесь к другим людям? Отношения с друзьями, членами семьи, со знакомыми людьми, с незнакомыми? Следующее. Относительно какие-то фразы и характеристики относительно вашей личности. Положительные и отрицательные черты вашей личности. Просто перечисляете, без каких-либо рамок. Положительные и отрицательные. Дальше даем оценку, точнее не даем оценку, а выписываем фразы и характеристики, что связано с с тем каким вас видят другие люди ну, вы наверняка имеете какую-то обратную связь вас там одного вас видит человек допустим общительный интересный ну то есть все какие-то характеристики которые к вам приходят от э, других людей не то, как вы сами считаете. Это следующий параметр. Работа либо учеба. Ну, если вы учитесь, то это будет про учебу. Если вы работаете, это будет про работу. Что здесь мы можем написать? Как вы справляетесь на работе или на учебе? Здесь нужно подумать, как я справляюсь на работе или на учебе. Следующий пункт это повседневные дела и быт. Здесь вы тоже можете перечислить, там, как устроен ваш быт, и там как вы следите за своим пространством, как вы следите за собой в том числе, там по поводу гигиены подумайте, ну и так далее, и так далее, и так далее. Дальше, следующий параметр это будет психическое функционирование. Как вы решаете проблемы, как вы принимаете решения, достаточно ли у вас высокий запас знаний, достаточно ли вы стрессоустойчивы, ну и так далее. Ну и последний, нужно будет написать фразы и описание самого себя, в плане сексуальности, каким вы себя считаете в плане сексуальности. Я надеюсь, что у нас не смотрят маленькие детки, у нас тут 18+, плюс эфир, поэтому еще описываем сексуальность. Ребят, понятно, что нужно сделать? Я сейчас выведу вам в качестве презентации те сферы, по которым вам нужно себя оценить. Точнее, не оценить, а просто выписать свои характеристики выписывайте у себя на бумаге у нас будет перерыв 5 минут для меня перерыв а вы будете работать и вы позаписывайте. у нас сейчас будет отправная точка. я расскажу потом что с этим делать это очень важно готовы поставьте плюсик если готовы и если понятно и я буду тогда выводить слайд а сам сделаю небольшой перерыв друзья жду жду от вас плюсики Понятно ли домашнее, домашнее. Понятно ли, задание, которое мы сейчас сделаем в течение пяти минут на этом эфире? Так. Ольга, Плюсик, Татьяна, поехали. Плюсик, хорошо. Ирина, хорошо. Друзья, у вас будет таймер и у вас будет э, презентация. Три, два, один, поехали. Ольга, вы написали, что вы словили себя на желание описать, как должно быть. Нет, мы сейчас описываем не как должно быть, не так, как нам бы хотелось, а описать так, как это есть на самом деле. Не так, как вам хочется, а так, как это есть на самом деле, и вы здесь это писать никуда в чат не будете, это только для вас. Будьте честными в проработке с самими собой. Это очень важно. То есть очень важно не подменять реальность. Прям пишите, как есть. То, как вам хочется быть, это уже следующий этап, мы с этим разберемся. Ребятки, остается еще одна минута, продолжайте, это очень важное упражнение. Итак, друзья возвращаемся потихоньку если где-то что-то не успели дописать обязательно либо дописывайте в процессе либо допишите уже потом после эфира я предлагаю перейти к следующему этапу данного упражнения и он заключается в том что теперь напротив каждого качества которое вы выписали нужно поставить либо плюсик либо минусик что это значит то есть сейчас каждое качество, которое вы выписали, вы пишете либо плюсик, либо минусик. Например, как я оцениваю свою внешность? Какие у меня волосы? У меня волосы шикарные. Здесь ставим плюсик. Какой у меня нос? У меня нос кривой. Здесь ставим минусик. Какие у меня зубы? У меня зубы ровные. Ставим плюсик. Красивые ставим плюсик. У меня зубы кривые, ставим минусик. Какие у меня глаза? Красивые, глубокие, яркие. Ставим плюсик. Или у меня ужасный взгляд. Ставим минусик. Вот таким образом. Либо что касаемо отношения к другим людям, к друзьям, к членам семьи, коллегам. Что мы здесь можем сказать? Что я, допустим... Там, не люблю людей ставим минус или я умею строить взаимоотношения ставим плюс ну вот таким образом нужно провести такую небольшую ревизию мы сейчас производим мы сейчас проводим такую точку отсчета как я сам себя оцениваю по разным аспектам своей жизни это очень важно чтобы действительно понять это то, о чем я говорю, не общую самооценку, потому что мы здесь очень часто номинализируем и обобщаем. К примеру, у нас нормальная здоровая самооценка в взаимоотношениях с другими людьми, но мы себя там где-то недооцениваем, либо переоцениваем как профессионал, да, в профессиональной сфере, допустим, в работе, либо в учебе. И мы можем настолько обобщить и сказать понимая и подразумевая то что у нас мы там допустим себя недооцениваем в карьере или в работе мы можем совершенно бессознательно говорить себе "О, у меня заниженная самооценка или "О, у меня завышенная самооценка тем самым как бы набрасывая тень на все остальные аспекты жизни то есть мы можем так расстроиться что мы к примеру недостаточно высоко себя оцениваем в карьере что начинаем себя обесценивать и допустим во взаимоотношениях здесь вот такая механика а если волосы обычные что ставить плюсик или минусик ну смотрите надя если у вас волосы обычные это скорее хорошо или плохо если бы у вас были волосы к примеру ужасные вы бы наверное ну если бы у вас был, была возможность выбрать между ужасными волосами и обычными, вы бы, наверное, выбрали обычные, да? И здесь скорее можно поставить плюсик. А если вы выбираете между обычными волосами и шикарными волосами, то здесь скорее вы поставите минус. Это все-таки ваша... Субъективная оценка, вот самооценка, здесь само слово, самооценка, да, я сам себя оцениваю. Здесь за вас вам никто не поможет что-то написать, либо принять какое-то решение. Вам нужно по своим субъективным внутренним ощущениям, по своим внутреннему какому-то барометру это все отметить. Это нормально, у вас волосы нормальные, ставьте плюс. Ну вот здесь уже пошли советы, здесь вы уже начинаете, да, хангман, заниматься повышением, самооценки Нади по поводу волос. Хорошо, друзья, очень важно сейчас проделать вот этот ритуал, поставить плюсики-минусики, поставить плюсики-минусики. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, когда вы плюсики-минусики проставите, чтобы я понимал, что мы можем двигаться дальше. Это прямо очень важно. Хангман, я уверен, что вы не видели волосы Нади, поэтому здесь ваше мнение, оно никоим образом не сыграет ни в плюс не в минус. У меня шикарные волосы. Вот у Наталии шикарные волосы. Это хорошо. Это хорошо. Хорошо, друзья. Давайте, чтобы не затягивать наш стрим, в любом случае вы сможете это доделать либо в процессе, пока я буду рассказывать, либо уже после эфира. Смотрите, когда вы поставили плюсики-минусики, вам нужно постараться посмотреть на все эти области вашей жизни и области ваших оценок самого себя и хорошенько подумать, хорошенько подумать и дать какую-то объективную оценку за счет плюсиков и минусиков вот в каком ключе если у вас в какой-то сфере очень много минусов это сигнал того, что в этой сфере у вас самооценка заниженная если у вас во всех сферах жизни много минусов то это тоже говорит о том, что у вас общая самооценка, она заниженная. Если, допустим, у вас из восьми этих сфер, или там сколько, 8 или 9 сфер, в целом везде плюсики, но в каких-то двух или трех областях есть минусы, то это тоже в целом окей, просто есть небольшие зоны роста. То есть постарайтесь здесь вот дать себе такую отправную точку о том, что э, как у меня обстоят дела сегодня с самооценкой. Это Илья из нашего курса, он видел. Надя, Илья из нашего курса видел по зуму. Я вот, допустим, еще не научился по зуму оценивать качество волос. хорошо хорошо теперь когда вы смогли расставить плюсы и минусы нужно немного поработать с минусами сейчас я дам общую концепцию как с этими минусами работать общая концепция заключается в том что нам нужно научиться наши недостатки в любой из областей переформулировать и здесь есть несколько хороших правил, как это можно сделать. Во-первых, недостатки нужно формулировать конкретно. Ну, допустим, если я в бытовой сфере написал себе, что я всегда забываю вещи, то как я могу это переформулировать? Я могу это переформулировать в формате конкретики, что когда я спешу я забываю вещи согласитесь что звучит этот недостаток уже немного по-другому я всегда забываю вещи либо когда я спешу я забываю вещи. следующий параметр как нужно переформулировать без самоуничижения допустим Человек, который забывает вещи, мог, мог написать еще о себе вот таким образом. Я растяпа, подразумевая то, что он забывает вещи. Так вот, вместо вот растяпа, это уже считается самоуничижение. Да? Я называю себя каким-то нехорошим, нересурсным словом. И, соответственно, чтобы переформулировать я растяпа, подразумевая то, что я забываю вещи, можно сказать, да, я иногда забываю ключи. Вот здесь уже есть и конкретика, и отсутствует самоуничижение. И третий очень важный фактор, это что мы не должны не преуменьшать, не преувеличивать. Вот давайте раз, разбираем дальше на примере, что если человек изначально написал я растяпа, подразумевая то, что он всегда забывает вещи, а на самом деле он не всегда забывает вещи, а иногда забывает ключи. Как мы можем... Уменьшать здесь то есть мы здесь можем преуменьшить. Я очень редко что-то забываю. Он может так сказать, да. Это будет преуменьшение. Потому что все-таки он достаточно часто забывает ключи, а преувеличивать мы можем как? Вот он когда говорит Я всегда забываю ключи, это уже является преувеличением. То есть здесь нам. При переформулировке нужно избежать постараться при уменьшении и преувеличения. Насколько это возможно? Вот запишите эти три правила. Конкретика, без самоуничижения. И не преуменьшаем и не преувеличиваем. Еще что вам поможет? Поможет поиск исключений. Как это работает? Как это работает? Ну, допустим... Вы в какой-то сфере, допустим, общения с другими людьми написали, что вы не можете за себя постоять. да, И это, ну скажем так, отрицательное качество, условно отрицательное качество. Как это можно переформулировать с помощью исключения? Можно сказать, что в общении с начальством я часто уступаю. Но в общении с коллективом я всегда продвигаю свои идеи. Вот как это работает. Есть одна формулировка. Я не могу за себя постоять, а есть другая формулировка, где мы используем исключения. Да, в общении с начальством я часто уступаю. Но, общаясь со своими коллегами, я очень часто четко доношу свои мысли, и все меня прекрасно понимают и слушают. Или, допустим, вы написали о себе такое качество, что вы раздражительны. Как это можно переформулировать? Этот недостаток можно переформулировать. Можно сказать, иногда я раздражаюсь, когда, к примеру, меня там в ресторане некачественно обслуживают. То есть, когда вы пишете, я раздражителен», вы как будто всю сферу, как будто вы раздражительны всегда и во всем. А если вы задумаетесь, задум... подумайте об исключениях, подумайте о конкретике, при уменьшении, при увеличении... И постарайтесь переформулировать это таким образом, чтобы это не было таким ранящим. Потому что мы очень часто, как я уже говорил, повторюсь еще раз, мы обобщаем, и для нас какой-то наш недостаток, мы из него сами выращиваем огромную глыбу, делаем узмухи слона. Такое бывает. Ребят, понятно, как переформулировать. Конкретика, без самоуничижения, не преуменьшаем, но и не преувеличиваем, и ищем исключения. Кто-то, допустим, у себе мог сказать такую фразу, что «я говорю дурацкие вещи». Как это можно переформулировать? Можно сказать «иногда я спешу в своих высказываниях, иногда я говорю не подумавши». Но это же совершенно по-другому. Сравните, почувствуйте разницу. «Я говорю дурацкие вещи, и иногда я спешу в своих высказываниях». Вот такая переформулировка. Да, понятно. Ну, если я, Ольга пишет, если я испытываю страх, э, стыд или стресс, мне сложно принимать правильное решение. Ну, хорошо. Здесь попробуйте сконкретизировать, в каких случаях? Когда я, не знаю, э, чего вы там можете бояться. Вот я, когда перед э, дверью стоматолога, я испытываю страх и стресс. Я в этот момент не могу принимать правильные решения. Но в целом, в остальных случаях я могу принимать правильные решения. У меня подмышкой шикарный волос. Да, это круто. Друзья, вот со своими недостатками нужно для начала поработать с помощью переформулировок. Ставим плюсик, если вы полны энергии и вы готовы двигаться дальше, либо задаем вопросы, если нужна помощь в переформулировках. Ставим плюсик, если вы полны энергии и готовы двигаться дальше, и задаем вопросы, если нужно, по, нужна вам сейчас помощь в переформулировках. Это важно. С переформулировок их не нужно недооценивать, потому что, знаете почему? Потому что все вот эти м, ваши недостатки, они исходят из э, внутреннего критика. Здесь мы берем концепцию нейролингвистического программи программирования «Работа с частями личности». Мы берем эту концепцию и начинаем работать с частью личности, которая занимается критикой. Жду вашей обратной связи. Так, эмоциональная неустойчивость у меня. Это очень мешает мне. Иногда не могу просто утром встать в кровати. А вот вы подумайте, Наталья Лебедь, в каких случаях это происходит? Каждое ли утро это происходит? Либо это происходит, там не знаю, 4 утра из 7 да, в течение недели. Так, вижу, большинство написали плюсики. Отлично. Хорошо. Начинаем наш блог, который посвящен внутреннему критику. Сегодня у нас эфир, да, подольше, чем обычно, но тем не менее он полезен. Что делает внутри наш внутренний критик? он нам мешает делать то, что хочется. По большому счету, он нам мешает делать то, что хочется. Ну, допустим, какой-то условный человек, который написал себе, что у него кривые зубы, хочет петь, стать певцом. А ему внутренний критик говорит, «Да как ты можешь петь, у тебя такие кривые зубы?» Ну, или что-нибудь еще другое. да. То есть он... Действительно мешает нам двигаться каким-то целям и мешает э, делать то, что нам хочется. Как наш внутренний критик проявляется? Наш внутренний критик у нас проявляется в нашем внутреннем диалоге. Если раздражает уничижение других, значит ли это, что это уничижение себя? Я не знаю. Либо попробуйте развернуть, привести пример конкретный. Я, может быть, смогу вам постараться найти правильный ответ. Но я не знаю ответ на этот вопрос. Боюсь, не понравится. Переживаю за исход важных переговоров. Угу. Здесь, Ольга, вы тоже детализируйте, тоже детализируйте, что именно в вас кому-то что-то, кому может не понравиться. Вот прям по, сфер, по всем сферам, которые я вам давал в презентации, что именно вы боитесь, что не понравится, как вы общаетесь, как вы выглядите, ваш нос не понравится, ваши шикарные волосы под мышками не понравятся и так далее, и так далее, и так далее. Вот как Ефим нам тут э, шутку юмора запустил. Поэтому, друзья, конкретизируйте. Хорошо, все ли понимают, что внутренний критик мешает нам делать то, что мы действительно хотим? И как он у нас проявляется? Он у нас проявляется во внутреннем диалоге. То есть мы сами себе что-то внутренним голосом говорим. И, как правило, это самое, что мы себе говорим, является не очень ресурсным. И что очень важно? Что очень важно? У внутреннего критика есть какая-то цель. И, как правило, его цель заключается в двух вещах. Он хочет, чтобы вы были в безопасности и чтобы вы были в комфорте. Да, есть еще такой термин в психологии гуляет "зона комфорта" и что из зоны комфорта надо выходить. А вот наш внутренний критик как раз-таки и старается нас в этой зоне комфорта удерживать и старается обеспечить нам безопасность. То есть он нам постоянно говорит вещи, которые связаны по большому счету, если вот так прояснять позитивное намерение, нашу безопасность и комфорт. Как с ним работать? Как с ним работать? По полезно? Хотите узнать, как работать с внутренним критиком? Напишите, полезно ли вам сейчас узнать и понять, как работать с внутренним критиком. отлично <смех> вижу вашу обратную реакцию хорошо работа с внутренним критиком начинается с того что мы начинаем замечать как он у нас проявляется мы прямо сейчас в этом прямом эфире это проверим вот представьте какое-то действие, какую-то задачу, которую вам нужно сделать, но которую вы сделать не решаетесь. Либо вам нужно что-то начать новое, либо вам нужно продолжить старое, которое вы почему-то забросили. Вот представьте, у каждого есть такая задача. Вот представьте о том, что вы принимаете сделать эту задачу. То есть вы планируете эту задачу решить или разрешить. И отследите свой внутренний диалог. И напишите вот прямо сейчас у нас в чате, что вам нужно сделать, что вы долго откладываете, либо не хотите делать, либо не хотите продолжать. Напишите свою задачу и напишите, какой внутренний диалог возникает, когда вы думаете о том, как вам нужно сделать эту задачу. Это уже упражнение, это первое упражнение давайте приведу свой пример ну допустим я часто выступаю публично и часто я испытываю волнение перед публичными выступлениями и особенно я испытываю волнение когда я готовлю какой-то доклад либо какое-то выступление на малознакомую мне тему и вот я сейчас прямо сейчас в процессе стараюсь отследить я сейчас представляю что мне нужно дать согласие на то выступление которое меня просили но я в этой теме не очень хорошо разбираюсь и я представил что я на это дело согласился и что мне говорит мой внутренний критик когда мне нужно сделать это выступление вот он что мне говорит он мне говорит. Все подумают, что ты не очень хорошо разбираешься в этом деле. Вот слова мои вам прям в прямом эфире того, что мне говорит действительно мой внутренний критик. Этот внутренний критик, нужно э, голос этого внутреннего критика нужно научиться в себе отслеживать. Это тоже навык. И что в этом случае можно сделать? Вот сейчас вы... Так, хотим, конечно, да, полезно. Хочет как лучше, а получается как обычно. Да, это очень полезный эфир, очень рад, очень полезно. Задача нарисовать хорошо и красиво мысли. Завтра, как сделаю, сегодня уже много времени. Угу. Хорошо, задача нарисовать хорошо и красиво. Задача нарисовать хорошо и красиво что? Картину, фигу лицо ну, постарайтесь конкретизировать свою задачу и отследить свой внутренний диалог так вот теперь когда вы отследили свой внутренний диалог ольга спасибо за то что активно участвуете я просто так как вы больше всего активно участвуете так я больше вам внимания уделяю и возможно где-то более активно вас направляю образ хорошо когда вы отследили то, что вам сказал ваш внутренний критик, в моем случае, мне мой внутренний критик сказал, что все поймут, что ты не специалист в этой сфере. Другими словами, опозоришься. Опозоришься. И здесь нужно найти подход к вашему внутреннему критику и подобрать какую-то фразу, которая будет являться отражением заботы и доброжелательности. И чтобы вы сказали своему критику, вам нужно эту фразу сейчас выверять и подбирать, чтобы он вас не блокировал. В моем случае мне не нужно думать, потому что я уже много раз делал это упражнение, уже много лет его делаю, и в моем случае э слова, обращенные к моему внутреннему критику, звучат так, я ему говорю, «Слушай, а давай попробуем?» То есть вот как только он мне начинает встраивать какие-то такие вот мысли неприятные, ты опозоришься там, все поймут, что ты не специалист, что ты в этом не разбираешься, а я ему с добротой и любовью говорю, «Слушай, а давай попробуем? А что если получится?» угу. И тогда он понимает, что я не просто тупо хочу рисковать собой, своей безопасностью и своим комфортом, я ему говорю доброжелательно, с доброжелательным отношением к нему и доброжелательным отношением к себе в том числе, потому что мой внутренний критик – это непосредственная часть меня. И вам нужно подобрать тоже доброжелательное какое-то слово, либо фразу, которая будет понятна вашему внутреннему критику, одновременно он будет понимать, что это сказано с добром из заботой. Образ икону, спасибо, Ольга. А теперь ждем вашу ваше слово, вашу фразу, которая вы, которую вы скажете своему внутреннему критику. Ольга, а вы уже написали. Скажу, давай кайфанем от процесса и просто себя усадить за рабочий стол и сказать просто начни, как пойдет. Вот Ольга, в следующий раз, когда у вас вы услышите своего внутреннего критика запомните эту фразу лучше если вы ее где-то запишете и скажите ему это и вы займет, заметите как его сдерживающее влияние на вас уже будет намного меньше оказывать давление внутреннее и вы сорветесь с места и начнете делать так это работает полезно то что я вам сейчас рассказываю у нас еще есть несколько способов противодействия влиянию внутреннего критика. Очень простых, но очень действенных. Единственный минус всех этих способов, которых, о которых я вам сейчас расскажу, их надо делать. Вот все упражнения, о которых я рассказываю, у них есть один большой минус. Их надо делать. О них знать недостаточно. Их делать достаточно. И они простые. Хорошо, идем дальше, идем дальше. Следующий способ противостояния внутреннему критику, когда вы отслеживаете у себя этот внутренний диалог, называется повторение реплики вслух. И это уже доказанный факт, если мы эту реплику повторяем вслух, то она оказывает меньше негативного внимания. Ну, допустим, мой внутренний критик говорит, ты опозоришься, все поймут, что ты не эксперт. Я отследил у себя этот внутренний диалог, и я начинаю вслух говорить, ты опозоришься, все поймут, что ты не эксперт. И если вы раз 5-10 повторите эту фразу вслух, вот реально вслух просто проговорите, достанете ее изнутри, из своих внутренних репрезентаций, вам станет легче, и она уже не будет оказывать на вас такого серьезного воздействия. Это уже второй способ, Да. Первый способ – найти какую-то фразу с заботой о себе и, о, и заботой о своем внутреннем критике и сказать ему. Второй способ – просто проговорить эту фразу. Вот проще этого способа, его нет. Единственное, что многие люди не могут проговорить эти фразы. Но это уже вопрос к вашей, скажем так, настойчивости. Следующий способ – это называется «карточка» либо «заметка в телефоне». Что это значит? Как только вы услышали этот внутренний диалог, проще всего на сегодняшний день иметь заметку в телефоне. Вот услышали какой-то ограничивающий вас внутренний диалог. Берем его и записываем. Но это еще не все. Когда вы записали в точности, так как это у вас звучит внутри, вам нужно либо можно это на бумаге, но это надо как бы иметь у себя при себе. В кармане носить, в блокноте, если у вас при себе всегда блокнот. Проще всего в заметке в телефоне. Записали. И знаете, какой это твой эффект от того, что вы записали? Вы говорите себе, после того, как вы это записали. У меня уже есть эта мысль записанная. И значит, мне сейчас не обязательно об этом думать. Я об этом не забуду. То есть, отследили внутренний диалог. Записали его куда-то и говорим себе фразу. У меня уже есть эта мысль, она у меня уже зафиксирована и записана. Мне нет смысла сейчас тратить время на эту мысль. Я ее не потеряю. Она у меня записана. Тоже обалденно работает. Тоже очень сильно снижает уровень жевания этой внутренней ментальной жвачки. Потому что внутренний критик, он у нас говорит прям порой и очень часто и очень много и очень громко. Второй способ тоже очень ресурсный. Хорошо. Третий способ. Третий способ, мои дорогие. Третий способ работы с внутренним критиком, это работа с субмодальностями и метафорой. Сейчас поясню, что это значит. Слова, может быть, кому-то будут сложны в восприятии, но по-простому это выглядит так. У вас есть какой-то внутренний диалог, который вам что-то говорит. У тебя не получится, ты опозоришься, все поймут, что ты не эксперт, ну или что-то. Я просто сейчас на своем примере. И они у вас как бы звучат. И вам эти слова нужно каким-то образом им придать визуализацию, либо ощущение, проще всего придать визуализацию. Вот эти слова, ну допустим, вот возьмем, ты опозоришься. Они как выглядят? я выношу как бы это из своего тела. И такой, опаньки, вот здесь они у меня висят. Вот такие вот большие, да, я вот, вот вам показываю. Они вот, вот такие вот. Ты опозоришься. Я начинаю эти слова, начинаете эти слова рассматривать. Рассматривать. У кого-то они могут быть в виде текста. У меня прям в виде текста такие большие стальные буквы, блестящие. Дальше ваша задача... То есть вы как бы создали метафору. Дальше ваша задача начать работать с субмодальностями и... Это эти слова, не обязательно они у вас будут именно в виде слов. Ну, многие будут видеть слова. Дальше ваша задача начать эти слова превращать во что-то другое. Например, я сейчас вижу вот эти большие стальные слова, которые звучат таким-то образом, с таким-то звуком, так-то выглядят. Я их начинаю превращать в солнечный шар. И вот они у меня уже стали желтые, изменились в размере, стали намного меньше и просто висят. И когда мы проводим такое преобразование, это называется изменение субмодальностей, то здесь это уже начинает оказывать на нас меньшее влияние. Также ваш, ваша метафора может оказаться не в виде слов, как она оказалась у меня, а в виде чего-то. Ну, например, там, слова внутреннего критика «ты сейчас опозоришься» висят там в виде каких-нибудь соплей. Ваша задача эти сопли увидеть, дать ему вот эту метафору, к примеру, там, черные сопли, или черное желе. Ваша задача сейчас это превратить во что-то другое. Причем это должно сильно отличаться по цвету, форме и размеру. Меняете метафору и... Влияние начинает тоже меняться, тоже меняться. Это уже четвертый способ. Напоминаю, первый способ. Проявляя заботу и доброту к себе и к своему внутреннему критику, дайте какое-то слово, чтобы вы сказали своему внутреннему критику, для того, чтобы он не удерживал вас. Дальше. Просто повторяем реплику вслух. Отследили внутренний диалог, начинаем несколько раз ее повторять вслух. Влияние снижается. Следующий, карточка или заметка. Записываем в телефон, мне уже не надо об этом думать, так как у меня это уже записано. Следующий способ, четвертый, это работа с метафорой. И пятый способ, э -э, тоже мне очень нравится. Он такой комплексный. Сейчас объясню, как его делать. Отследили свой внутренний диалог, запомнили эти слова, и дайте этим словам, Какое-то смешное название. Давайте опять на моем примере. Ты опозоришься. Я этим словам могу дать название. Это смешной анекдот. Или это веселое высказывание. Достаточно смешные, проявите фантазию. Если не получается со смешными словами, то можно... Начать. У меня плохо получается со смешными словами. Лично в работе с самим собой. Но у меня очень хорошо получается, с ироничной песней. Сейчас поясню, как это работает. Допустим, мой внутренний критик. Я отследил, да? Говорит, ты опозоришься. Моя задача вот эту реплику превратить в смешную песню. Как я это делаю? Ты опозоришься, ты опозоришься, ты опозоришься, ты опозоришься. Ну или что-то в этом роде. Таким образом. Превращая, либо, либо давая этим словам смешное название, либо превращая это в смешную песенку, вы тоже меняете, очень сильно снижаете влияние этих слов на вас. Тоже очень сильно снижаете влияние этих слов на вас. Это баян. Отлично. Хорошо. Итак, перечисляю еще раз. Пять способов. Проявляя доброту и заботу к себе, говорим что-то позитивное нашему внутреннему критику. Как в моем случае, давай попробуем. Или как в случае у нас Ольги, давай кайфанем. Ну, у вас какие-то будут другие случаи. Следующий способ, просто повторяем вслух 5-6-7 раз. Следующий способ, куда-то записываем. И делаем себе установку. У меня это уже записано, мне нету смысла сейчас об этом думать. Я это записал, я уже точно об этом не забуду. И я не буду тратить свою энергию сейчас на раздувание об этом. Следующее. Это работа с метафорой. Выносим в качестве метафоры начинаем эту метафору менять. Ну и пятый, последний способ. Либо даем смешное название, либо придумываем смешную песенку с этими словами. Все. Все элементарно. Все просто, и таким образом вы начинаете себя чувствовать более ресурсно. Таким образом, ваш внутренний критик перестает на самом деле оказывать на вас такое сильное воздействие. Анекдот с бородой, да, анекдот с бородой у кого-то. Хорошо, мои хорошие, мы провели отличный эфир. Полтора часа мы в эфире, я уверен, что этот прямой эфир вы будете пересматривать, потому что здесь нужно прям работать и основательно. Пускай этот эфир вы затрете до дыр, пускай он станет для вас таким настольным эфиром при работе со своей собственной самооценкой. Через сутки у него появятся тайм-коды, то есть вам будет легче ориентироваться, где в какой момент, о чем я рассказывал. И я желаю вам удачи и успехов. Не забудьте поставить лайк этому эфиру. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписались. Не забудьте поделиться этим прямым эфиром с теми, кому вы считаете, он может оказаться полезным. И самое главное, друзья, на этой неделе мы преодолели барьер 40 тысяч зрителей, с чем я вас поздравляю. И большое вам спасибо за то, что вы меня смотрите, за то, что вы участвуете активно в этих прямых эфирах. Потому что эти 40 тысяч, там есть каждый из вас или каждая из вас. И для меня это действительно ценно, для меня это действительно очень важно. И будем стремиться к следующему показателю, допри, например, 40 500 зрителей. И я надеюсь, что вы этому поспособствуете, и наши эфиры будут, со... будут реализовываться как можно чаще. Кстати, мы проводили опрос на вкладке сообщества, и большинство людей проголосовали за день эфира в субботу. Я вам скажу так, я буду стараться, я во всяком случае попробую делать эфир в субботу, просто единственный момент, что у меня не всегда у самого получается делать эфир в субботу. Поэтому все-таки ориентир для эфира будет четверг-пятница, но будем пробовать делать и в субботу. В Телеграм-канале я обычно в день эфира делаю оповещение. Я с утра, часиков в 10 утра, если я точно знаю, что вечером будет эфир, то с утра, часиков 10 в 10.11 в Телеграм-канале приходит объявление, что будет такой-то эфир на такую-то тему. Подписывайтесь на Телеграм-канал и будьте активны там. И еще, у нас к этому прямому эфиру было несколько комментариев, которые я просто не могу не прочитать. И, возможно ответить на какие-то вопросы. Юрий, пожалуйста, интересно услышать от вас техники по повышению самооценки, когда оказываешься вынуждена в плохих условиях, обстоятельствах, например, как вынужденная иммиграция. Эль Каминская. Ну, я надеюсь, что в этом прямом эфире я дал уже достаточно техник, особенно работа с внутренним критиком вам здесь поможет. Так, мечтательница написала, хочется техники по поднятию самооценки уверенности в себе. Мне нравятся те, что вы давали, ресурсная медитация, якорение, метафора. Но каждый раз тянет разнообразить арсенал. Это очень здорово, что вас тянет разнообразить арсенал. И мечтательница написала, мне кажется, что со временем выученные техники уже не работают. Смотрите, выученные техники работают, если... Вы их выполняете. Техника работает, когда ее делаешь. Техника не работает, когда ты ее не делаешь. Просто когда мы уже выучили ее как бы наизусть, нам уже кажется, что мы ее знаем. И нам кажется за счет того, что мы ее хорошо знаем, за счет того, что она у нас заучена наизусть, мы как бы ее не делаем. Мы думаем, что мы ее делаем. Поэтому здесь очень важно все-таки обращаться к тому, что вы работаете. Ну и отвечая на, на просьбу мечтательницы, в этом эфире я дал еще несколько других техник и по работе с внутренним критиком, ну и так далее. Так, можете поподробнее, Евгения написала, можете поподробнее разобрать вопрос про хорошесть и самобичевание. Я здесь попросил уточнить вопрос, что значит хорошесть и что, как проявляется ваша хорошесть и самобичевание, но мне кажется, в самом начале я об этом уже говорил. Так, ну вот, в принципе и все. А вот еще один вопрос, Людмила. Сначала опускаю сама себя ниже плинтуса в самооценке, а потом психану на весь мир и поднимаю ее. Это что за заученное поведение? Ну, вы вот ответили на свой вопрос сами. Это заученное поведение. Другой момент. Оно вам мешает, либо вам так хорошо? Если оно вам мешает, вы посмотрите технику изменения личностной истории, либо технику реимпринтинга. Она есть на нашем канале. И попробуйте изменить свой вот этот вот привычный уже устоявшийся паттерн. И будет вам счастье, и будет вам успех в этом плане. На все вопросы ответил. Вы тут много чего написали. Сейчас я прочитаю чат. Так. Про смену метафоры не совсем понятно. Могу представить, но не понимаю, как это можно поменять. А, Смотрите, Ольга, отвечаю на ваш вопрос. Если вы это смогли представить, то начинайте как в сказке. Как в сказке, представьте, что у вас есть волшебная палочка, либо что вы силой взгляда можете менять предметы, превратить слова в книгу, либо кирпич в колбасу, вот что угодно». Просто нужно представлять поработайте немного с визуальным каналом и э, постарайтесь э, разобраться с этим эфир вообще бомбический, ольга спасибо эфир шикарный ирина спасибо я все записала ольга отлично может быть э, что влияние слов не уменьшится нет не может быть если будете делать рекомендации поздравляю спасибо ольга лайк не глядя всегда ирина благодарю спасибо большое правда нужно пересмотреть и записать очень ценная информация да нужно пересмотреть записать и самое главное не просто пересмотреть и записать, а пересмотреть, записать и сделать. Вот это прямо очень важно вы лучше этот эфир смотрите целую неделю по три минуты и возвращайтесь к тому же времени и проделывайте упражнения. чем тщательнее вы сделаете тем будет круче спасибо большое если что в записи посмотрим было супер спасибо большое не надо в субботу надя пишет у Нади в субботу не получается мне тоже удобнее в четверг пятница в субботу я занята но смотрите ольга надя вы тогда зайдите на вкладку сообщества там у нас висит опрос в какие дни лучше проводить эфир и поставьте свой голос туда куда вам нужно опоздала на 30 минут а когда запись будет вот это вот это я ждал ирина в самом начале эфира ответила на этот вопрос запись будет запись останется на канале сразу с того момента как эфир закончится единственное что на ю есть одна особенность эфир может на какое-то время как бы пропасть то есть вы будете заходить на канал а его как будто нет это не значит, что я его там спрятал, удалил или что-то. Или его YouTube удалил. Нет, он просто обрабатывается и на какое-то время может пропасть. Но вообще-то, вообще-то, мои дорогие, вы можете вот с чем столкнуться. Давайте я вам сейчас прямо на демонстрации экрана покажу, как это может быть. Вы можете зайти на канал. Смотрите, вы заходите на канал Юрий Пузыревский. И обычно у вас здесь наша аудиокнига висит. Вот сейчас эфир здесь, потому что он в эфире. А дальше вы можете начать его искать. Обычно вы пользуетесь либо главной страницей, а его здесь может не быть. Или пользуетесь вкладкой «Видео». И здесь эфира тоже не будет, мои дорогие. Потому что YouTube недавно обновился, и у него сейчас появилась вкладка «Трансляции». А если вы нажмете на вкладку «Трансляции», то он у вас здесь обязательно будет. Вот здесь все наши прямые эфиры. То есть YouTube сам как бы разграничил. Вот все наши прямые эфиры, которые были на канале, они здесь есть. Они здесь вот прямо есть. То есть, смотрите, есть вкладка «Главная страница», есть вкладка «Видео». Здесь есть все видео, но нету ни одного прямого эфира. А здесь есть все трансляции, здесь есть записи всех прямых эфиров, но нет записи видео. Вот поэтому вам может показаться, что эфир потерялся, удалился или что-то в этом роде. Поэтому переживать не надо, все сохраняется. Самое главное помнить и знать, где искать. Ну и в конце концов, в Телеграм-канале все ссылки остаются, они не меняются, и вы можете в Телеграм-канале переходить и пользоваться. А где эта вкладка? Надя, специально для тех, кто в Танке. Ладно, для тех, кто в Нью-Йорке. Надя, показываю специально для вас называется, смотрите, есть главная страница, есть видео, есть трансляции, я уже о них рассказал, есть вкладка плейлисты, тут, кстати, собраны наши все плейлисты, и есть вкладка, которая называется сообщество. На сообществе это текстовые фотографии и текст и картинка. Вот эта вкладка сообщество, а вот он наш опрос. И большинство людей из 96 голосов, 50% голосуют за субботу. Но многие пишут, что им не важно в какой день, но важно, чтобы это было вечером. Друзья, ориентир четверг-пятница. Попробуем, проведем эксперимент в субботу. У меня у самого в субботу не всегда получается. У меня у самого в субботу как бы больше других дел, более личных. Надеюсь, вы знаете, где вкладка сообщества. Ура, я поняла, спасибо, найду обязательно. Да, друзья, учитесь еще пользоваться э, самим интерфейсом YouTube. Я вам еще сейчас сделаю одну подсказку. Э, давайте вам ее покажу, я уже о ней показывал. Если вы ищете какое-то конкретное видео на моем канале, и вы приблизительно помните, как оно называлось, вы можете воспользоваться внутренним поиском канала. Где он находится? Он находится вот здесь справа. Есть вкладка о канале, и здесь есть такой значок поиска. Вы на него нажимаете, и допустим, вам интересна тема субмодальности. Вводите, нажимаете Enter. И здесь все видео, в которых указано слово субмодальности, именно из моего канала. Либо, если вы смотрите на канале другого автора, тоже можете воспользоваться индивидуальным поиском по конкретному каналу. Либо, допустим, слово «гипноз». Хотите про «гипноз» посмотреть? «Гипноз». Вводите. И здесь вам выдает в поиске. Это поиск узкий только по каналу. Здесь никаких нет других видео. Чисто по моему каналу можете искать. Ну и можете так искать по другим каналам в том числе. Хорошо, мои хорошие. Был рад всех видеть. Вы все большие молочинки. Тем более, Надя, я вот знаете, что возмутился? Где эта вкладка? Вы же сами автор канала, и у вас тоже большой канал, и очень рекомендую пользоваться вкладкой сообщества, потому что там можно делать еще э, текстовый контент, писать какие-то объявления, э, выкладывать какие-то фотографии. Это очень удобно, и многие люди это читают, поверьте мне. Хорошо. Мои красотки и красавицы, и красавчики на этом будем прощаться мы провели просто бомбезный эфир не забывайте им делиться кому это будет полезным отправляйте ссылки добавляйтесь в наш телеграм-канал отправляйте ссылки из телеграм-канала ставьте лайки подписывайтесь будьте внимательны желаю вам здоровой и адекватной самооценки и до скорых встреч с вами был юрий пузыревский Пока-пока.